Итак, девушка пришла на процедуру бионергорегуляции по коррекции фигуры. Наносим вот такой вот массажный гель Яншин. Перед началом всех техник биоэнергорегуляции мы прорабатываем спину, так сказать, открываем меридианы. Это в первую очередь проработка задней срединного меридиана. Пять раз прорабатываем меридиан Думай от точки Даджуй до, до точек Хуантяо. проработка канала мочевого пузыря и также это движение выполняем пять раз четвертый шаг проработка опоясывающего меридиана дай май Увеличиваем максимально импульсы. Это по ощущениям пациента. Прорабатываем меридиан, даймай одну минуту. Затем уменьшаем импульсы. Замыкаем руки и убираем. Переворачиваем модель на спину, наносим массажный гель и энергетический бальзам на область живота. Шаг шестой. Выше пупка три точки, ниже пупка три точки. На вдох. Задерживаем дыхание на 3 секунды. На выдох 5 секунд. На вдох 3 секунды. На выдох 5 секунд. делаем это пять раз а теперь слева и справа от пупка три точки также на вдох 3 секунды на выдох 5 секунд это движение также выполняем 5 раз 1 два три два три 4 5 не отрывая рук руки обнимают талию с двух сторон и держим одну минуту как бы вытягивая вверх Держим на талии одну минуту, здесь по ощущениям пациента, но сейчас мы выполняем по импульсам 22. Одна рука остается на талии, второй рукой делаем круговые движения по часовой стрелке 36 раз вокруг пупка. Здесь амплитуду можно увеличивать. Так, а теперь правая рука обнимает талию левой рукой восемнадцать раз против часовой стрелки. Не отрывая рук, переходим на следующий шаг. Проработка меридиана Даймай 36 раз. С одной стороны 36 раз. Так, сейчас замыкаем руки. Переходим на другую сторону. Прорабатываем 36 раз меридиан Даймай с другой стороны. Здесь мы это движение выполняем с усилием. Легкое нажатие. В результате такой процедуры... Уходит от 3 до 5 сантиметров объема талии. Нет, правда, чувствую, как... Следующий шаг – это скручивание тайцы 36 раз. Здесь импульсы по ощущению пациента мы делаем на 22. На последнем движении силой обнимаем талию, как бы приподнимаем, держим одну минуту и затем смыкаем руки, убираем их. Наносим энергетический бальзам Яншин. Хо -хо. Наносим бальзам. И сейчас мы обернем пленкой пищевой пленкой, наносим пленку пищевую, так, ее наносим мы прям вокруг талии. И еще раз обернем чтобы это было все зафиксировано и под пленочкой у нас уходили токсины